Вкратце для себя, как памятка, основные пути удаления микросхемы первой, удаление согласующего вот этого вот вход, селектора входов, здесь задний вход обычный, линейный, здесь значит спереди два тюльпана, это закрывается на корпус вход, просто тишина. Здесь, значит, стабилитроны по питанию. Для них резисторы 430 Ом. С-под низу они припаяны. Сигнал подается сразу с-под низу перемычками на вот эти вот прошлые пятаки для конденсаторов входных полярных электролитов я их исключил вообще из схемы после них уже подается сигнал через эту стерео монокнопку потом на громкость ну и так далее здесь значит К7317 поставил были КМК как бы они здесь в звук не сильно блещут КМК здесь значит заменил один корректирующий конденсатор потому что шумел гад желательно их все конечно эти красненькие позаменять но в основном они проблем не доставляют очень редко один вот начал шипеть я его поменял на трубчатый и нормально все стало работать здесь также само удалил эти самые Неполярные электролиты, вместо них с той стороны пленочные на 47 к 7317 припаяны. Ну, здесь все стандартно. А, не, не стандартно. Здесь 390 Ом с подручными попались, просто 430 долго искать надо было. Ну, также все в пределах оптимального режима работы. Сейчас не перегреваются эти стабилитроны, потому что все оно как бы... Работает в средней в своей характеристике. Отвлекся немного так, что я там говорил, значит индикация, а здесь конечно же бывает настроение, укорачиваю проводочки немного сильно длинные. ну. Особо оно погоды не делает. Здесь, конечно, среднюю точку я потолще. Ну, он тут и был, вернее, вот этот синий, родной. Вот такая растянутая петля, что ее хватает вот тут отпаять и хватает ее протянуть, кстати, до середины вот этой площадки, средней точки не сюда как прежде оно было на тоненьком проводочке тот проводочек удаляется вместо него вот этот вот, вот эта петля вешается сюда на центр ну, в данном случае у меня нету вторых конденсаторов так как у меня банки по 10 тысяч у меня прибавлено на пятак для этого конденсатора то есть как раз по центру получается так чик распределяет ну и здесь умная идет плата с выпрямителя проводочек на дорожку вон пятачок видно вот дорожка разделяется там оттуда приходит на конденсатор и от него уходит уже сюда на питание усилителя то есть все правильно сделано через конденсатор и дальше не так что от него и прямая дорожка туда-сюда, заряд, разряд. Здесь как бы идет все по этому. На бриге, например, неправильно сделано. Поэтому вот эти два я оставляю. По большой емкости. А здесь питание у меня 2200 мФ. Отдельно я поменял. Вот здесь вот. Прежние 26 вольт на теперь идут на слаботочный выпрямитель для питания всех модулей. Платы защиты, платы индикатора, платы предварительного усилителя. Идет вот этот вот маленький выпрямитель. Здесь стабилитроны, здесь стабилитроны, ну и здесь, грубо говоря. Плата защиты не требует особого там питания такого. Поэтому развязываем мощное питание чисто для оконечников. Но в таком случае мне приходится параллелить предварительные каскады с оконечными по питанию. Раздельное питание, конечно, хорошо, но для того, чтобы поднять мощи, я перекинул на те, что и шли 31 вольт ранее. Теперь идут сюда. Провод здесь намотан одним сечением, поэтому здесь можно варьировать. Вот еще есть незадействованные обмотки если же менять индикаторы на стрелочные то вот эти вот обмотки по 3 вольта можно добавить к этим 31 вольтам сделать по другому сюда 35 потом здесь 31 будет как в стандарте повышенная на предварительной каскады но будет шикарно жирно но здесь с индикаторами Возни тоже очень жирно и шикарно, поэтому для простоты делается все просто. Параллелится питание и отлично все работает. Сейчас покажу, как это сделано. Так, здесь значит вот проводки, которые ранее шли длинные на каждый канал. Один из них я поделил на два, то есть в два раза уменьшил проводку, соединил вот таким вот способом. Почему провел именно так? Ну как бы логически размышлять, здесь входные цепи, здесь выходные каскады, значит питание, питающая провода подальше от входных каскадов, которые более чувствительны к наводкам. Я сделал вот так вот. Ну отлично, никакого фона, ничего нету, прекрасно работает, даже лучше, чем, наверное, в родном варианте. С этими баночками басы вообще очень-очень удивляют, конечно. Здесь, конечно, желательно продублировать бы эти дорожки тоненькие на выход от реле на выходные пятаки. Ну, в этом варианте они более-менее еще более-менее широкие. Ну и как бы звучит все отлично. Мощности хватает. Не стал я этим заморачиваться в этот раз. Ну Можно конечно утолщить. что здесь, здесь значит все как обычно вот конденсаторы припаиваются дорожки здесь отрывались очень легко только-только дотрагуешься они уже отлазят плата такая попалась вообще ветхая-ветхая вот таким макаром тут напаяно как бы старался одинаково их симметрично расположить, чтобы не косо акрил, это шунтирующий по питанию, вот вообще помех, если к цифровым устройствам подсоединять, компьютер или тому подобное, то в этих усилителях фон жужжащий, такой жудящий появляется этот конденсатор на 100 нФ на любую из выводов питания микросхемы и на корпус абсолютно глушит все помехи очень хорошо рекомендуется ну и вот эти вот стабилитрончики КС 515 здесь уже напаял еле теплые такие отлично все в режиме здесь значит трубочка на 10 пикофарад отлично вообще коррекция на малой громкости Равномерно слышно высокие частоты, что на большой, что на маленькой громкости, поэтому здесь применил я такие вот конденсаторчики трубчатые, тон компенсация по высоте. Ну и вот входа, за что я говорил, сразу отсюда, на вот эти вот тут конденсаторы были, вот на эту самую кнопку, два канала. Здесь значит эти тюльпанчики, витая тройка, отлично все нормально, никаких фонов нету. смысла тут экран, экранированные ставить еще кабеля, это будет жирно и толку я уже на практике не раз убедился, оно никакого не дает, фона здесь и так никакого нету. Ну и кнопка сетевая здесь от маяка. 240 -го. пришлось примудрить. Конденсатор этот на 10 Параллельно первичной обмотки получается. Но устанавливается на кнопке, чтобы заодно сети скру. Подавляющий искру на контактах продлевает срок службы самой кнопки. Ну и шунтирует всякие помехи из сети, которые приходят к нам на первичку.